Всем привет, меня зовут Артем Демидов, я живу и работаю в городе Калуга. На момент обучения, а это был апрель 2019 года, я уже работал риэлтором в достаточно крупном агентстве города на тот момент. Хотел развиваться и расти в профессиональном плане, изучал достаточно много информации в интернете, проходил различные обучения, но все это не давало того качественного прироста, которого хотелось бы получить. И Также однажды вечером попал на вебинар Дарьи Антона. Сначала скептически отнесся к этой информации, но позже, все обдумав, посетив еще один вебинар, я принял решение, что нужно действовать, а не сидеть и ждать. Я работаю риэлтором уже три года и не планирую останавливаться. Я помогаю продавать и покупать как вторичку, так и новостройку. А раньше клиентов искал на авито, цианах и подобных досках, размещая объявления о продаже квартиры и выжидая, когда позвонит покупатель, чтобы ему продать квартиру, даже если не ту, по которой он звонил, то какую-то другую. А теперь работаем по-другому, курс хорошо в этом помог. На сегодняшний день я в процессе открытия агентства недвижимости и в процессе прохождения курса по найму от Дарьи. Ставьте цели и достигайте их. Всем удачи. Пока.